Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов, а в гостях у нас политик, оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Хотя, честно говоря, судя по новостям из России, не совсем добрый. Да, если он действительно добрый, как говорил один персонаж мультипликации советской. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Все наши последние эфиры были связаны с темой войны Кремля с собственным народом, которая, безусловно, уже началась. Но ведь кроме войны с собственным народом, похоже, происходит что-то еще. Мы все видим вот эти кадры, стягивающиеся к украинской границе техники. Мы слышим заявления официальных лиц российских, и украинских и представителей США и Североатлантического альянса. Ситуация разогревается, и такое впечатление, что российские власти готовятся к войне. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Путин способен развязать сейчас большую войну? А Я сейчас совершенно не уверен, что Путин. Вот у меня такое впечатление, что... Это впечатление. Это мое личное мнение, оно может быть неправильным. Но я имею право его высказать. У меня такое складывается впечатление, что Путин сейчас находится в какой-то в совершенно неадекватном состоянии своего физического и ментального здоровья. Мне кажется, он живет в каком-то иллюзорном мире, это мое личное мнение. При этом он ощущает себя все равно там, великим деятелем всех времен народов, вождем нации и так далее и тому подобное, но он уже не понимает, что происходит во всем мире. И реальную власть он делегировал, конечно, своего там, согласия под влиянием наверное, этих лиц, полностью силовикам, потому что у меня, извиняюсь это вот, изображение, вот все, все то дерьмо, которое сейчас льется на Россию, оно прилипает в первую очередь к Путину. Он себя уничтожил. Либо это какой-то такой мазохизм, когда да, вот пусть я, будет, пусть я еще буду хуже, пусть еще буду страшнее, пусть еще буду ужаснее, какая-то такая совершенно нездоровая бравада. Либо он уже не понимает, как он выглядит в мире, Потому что все то, что говорится о России, говорится, в первую очередь, о Путине. И он уже точно изгой, он уже точно не лидер, он уже точно не цивилизованный президент и так далее и тому подобное. И, по-моему, ему же это все равно. Если это так, если мои предположения и догадки верны, то силовой блок сейчас во главе, там, как я все время пишу, с коллективным патрушем, потому что его фамилия чаще всего употребляется, он у нас сейчас спикер, и он, он там. И концепцию национальной безопасности. Он уже и мировые проблемы разруливает, он уже делает заявления о войне и мире. Ну вот только что там статья в газете Коммерсант об этом нам рассказывает. Получается, что вот этот коллективный Патрушев сейчас имеет реальную политическую власть в стране. И именно вот этот силовой блок во главе, условно говоря, с условным патрушевом, он определяет, что вообще будет с Россией, будет ли мир, будет ли война, начинать ли войну, не начинать ли войну. Что там сделать с ядерной кнопкой, держать там руку на спусковом крючке на красной этой кнопке, не держать и так далее. И вот то, что сейчас происходит, оно ведет этот режим, конечно, если они начнут войну, гибели, безусловно. Но вот мы же видим, что насколько сейчас ухудшается по отношению к России ситуация в мире. Но это же не может оставаться безнаказанным, да? То есть сейчас, вот уже сегодня, я читаю новости, шесть стран заявили о том, что не бросят в беде Украину. Какие шесть стран? Да ключевые. США, Канада, Польша, там, сейчас я не помню, там еще несколько стран. До этого Франция и Германия сделали аналогичное заявление. А что еще? А, Британия. Да, вот Британия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Канада уже сделали заявление о том, что не бросят в Украину в беде, и в случае чего они готовы ей широкомасштабную помощь оказать. Это что, мало? Вот э, надо понимать, что сегодня военный потенциал России не сопоставим не только с Советским, не только там с блоком НАТО США и так далее. Он там в десятки раз. Он, мы Турции проигрываем по военному потенциалу. Если не ядерное оружие, то армию Турции можно было признать сильнее российского кратно. Вот. А уж не говоря про Соединенные Штаты Америки, про весь блок НАТО и так далее. Мы Тем более, так сказать, там... Если мы берем даже Советский Союз, который там пытается все время Путин равняться. но ну, Советский Союз, во-первых, был супердержавой. Пусть по хреновому, но валовому продукту. Он где-то был сопоставим с США. А сейчас разрыв валового национальном продукте В США 21 триллион, России полтора. У России нет союзников, в отличие от Советского Союза. У Советского Союза был военно-политический блок там, Варшавского договора. Польша была, кстати говоря, на нашей стороне тогда. И не только Польша, и Германская демократическая республика, и Чехия, и Словакия, и Венгрия, и так далее, и тому подобное. Сейчас у России нет союзников, ни одного, ни одного союзника у России нет, я смею утверждать. Беларусь это не союзник, это просто союзник по несчастью. Вот терпит Путин Лукашенко, а Лукашенко вынужден терпеть Путина. Они друг друга ненавидят, но тем не менее они по несчастью братья и товарищи. Вот. Китай не наш союзник. Китай, он послал э, Россию куда подальше, в хорошем смысле этого слова, когда там Россия предложила ему организовать альтернативу SWIFT, это международная платежная система, которая обеспечит влет перевод денег с любой точки мира в другую за считанные так сказать, там, секунды. И другой альтернативы нет никакой. Китай сказал, нет, ребята, вы там своими бирюльками играйте, а я как-нибудь в международной в этой системе побуду, потому что у меня товарооборот такой с Америкой, что вам он и не снился. Даже близко, так сказать, даже в самых радужных снах вам такого товарооборота ни с кем никогда не достичь, какой у меня с Америкой. Китай будет посылать Россию дальше, он будет извлекать выгоды для своего собственного положения. Это надо понимать. Все, кто там, кто, Сьерра-Леоне, с которым мы заключили стратегическое соглашение о невыводе оружия в космос. Колумбия, ну, надо понимать, как Зимбабве, какие наши союзники. Кто, тринидад табага я уж там, не хочу ничего плохого сказать про эту замечательную страну. Ну кто союзники? -то? Ни одного союзника, никого нет даже близко. Есть только люди, которые, вернее, есть только правительство, которое понимает, что агрессивный курс России опасен для всего мира. Сейчас там одна с другой конференции идут в мире, где Россия там считает главным агрессором в мире и главной военной опасности, военной угрозы, поскольку огромный ядерный потенциал, потенциал, доставшийся от Советского Союза, еще заставляет с нами как-то читаться. А так-то, в общем что с нами считаться? Сумасшедшее правительство, же из ума власть, так сказать, деградирующая экономика, полный провал внешнеполитических действий, ну и так далее, поддержка реакционных режимов, то есть отвратительная картинка в отношении России. Поэтому я думаю, что вот та клика, которая сейчас реально пришла к власти, с согласием, безусловно, Путина, она тоже неадекватна. Силовики ведь не понимают, как управлять экономикой. Ну, нельзя же, там есть карикатура, я не знаю, Даниил видел, когда там такой тюремщик с, с, с, с камерой, корючей проволокой, кричит «экономика, подъем!». Ну вот, примерно так вот они могут руководить экономикой. Они же ничем не могут руководить, они могут только избивать, арестовывать, репрессировать, сажать и так далее. Другому они ничего не... ну, воровать и обманывать. Больше ничего они не научились за это время, наши силовики, они деградировали даже профессионально. Убийства на, маньяков не могут поймать. Убийства не могут раскрыть. Преступления не могут раскрыть. Они только сейчас занимаются защитой власти. И своей собственной власти от народов. Они ничего больше делать не умеют. Поэтому управлять страной в этой ситуации они не умеют. Не смогут. И вот эта их попытка сейчас навести ужас по всей стране. Они наводят ужас. По, по большому счету. Э -э, Террор-лайт террор идет в России. Террор-лайт когда еще там не убивают, не сажают, хотя уже, хотя уже и это начинается. Ну, просто, так сказать, идут массовые репрессии с избиением, с пытками, с издевательствами с э, фальсифицированием дел, доказательств. Суды подмяты, прокуроры подмяты, следователи, так сказать, как НКВДшники работают, пишут черт чего. Вот, собственно говоря, но такой, такой путь никуда. И поэтому я не думаю, что они, и мне кажется, что они даже войну побоятся начать, потому что Уж слишком сейчас жестко настроено международное сообщество. войну начать можно, только можно и по морде получить, извините за непарламентское выражение. Вот э, гадить, э, наверное, не будут. Вот там куча обстрелов там, по 125 в день, куча провокаций, куча перемещений, игра у всех на нервах, создание какого-то военного психоза, создание еще чего-то. Это они вот умеют. Но на это это бесперспективная э, э, политика, она ни к чему хорошему не приведет. А главное, что сейчас народ... Через некоторое время. Он сейчас там задавлен пандемией, страхом, что заболеет, страхом, что умрет, страхом, что там нельзя выходить на улице. Потом кто-то ждет сейчас лето, а вот потом народ скажет, ну что, мы все, готовы жить нормально. Где там зарплата, где там наши деньги, где там наши продукты, где там наши льготы, где там э, наши рабочие места. А ничего нет. А и не будет. И куда вы, ребята, пойдете? Работы нет, денег нет, кормить семьи нечем. Вот, Да еще и цены бешено растут, потому что ничего сами ни хрена не производим, а все закупаем за рубежом, а то, что не закупаем, выращиваем, создаем из западных комплектующих, из западного семенного фонда за счет западных присадок, за счет западных удобрений и так далее и тому подобное. Ну вот Россия это вот, вот такая, представляет себе такое вот убогое зрелище сегодня. Поэтому я не, не понимаю, как они вообще собираются управлять страной. Не понимаю. Пусть мне кто-нибудь умный, умнее меня, объяснит, как они собираются это делать. Я думаю, что вообще нас ждут очень сильные потрясения в самое ближайшее время в России. И Путин тут, мне кажется, уже мало на что влияет. То есть вы думаете, что вот эта коллективная хунта, коллективный патрушев, они все-таки не решатся на какой-то большой удар по Украине, не знаю, исторически сопоставимый там, с вторжением Гитлера в Польшу, например? Нет, нет. А у них сил нет. У них нет сил, потом страх велик. Потому что ведь с точки зрения обычного оружия, опыт Карабаха показал, что, в общем, по большому счету, наша армия, ну или наша там, подготовленная нами армия Армении, там подготовленная техника, в общем, она уже не современна, она отстает и легко громится более современной, более подготовленной, более обученной армии. Ну, пример Карабах показал, что общем, ничего особо не может. Это только Грачев говорил, достаточно там повесить шинель на границе, и никто там не посмеет. А ничего, посмели, показали, что, оказывается, ни хрена страшного нет во всех этих наших комплексах, во всех этих наших там танках, во всех этих наших системах. Точно так же они поражаются огнем, поражаются ракетами, поражаются Снарядами и так далее. Ничего страшного там нет. Оказалось, что есть более современные, более мощные техники, способные побеждать. Ну и чего после этого? Вот они сейчас торгуются То есть я думаю, что каким-то мелким тактикам мелких вылазок, тактикам мелких конфликтов и каких-то она будет. Потому что деваться некогда режиму, объективно нужна война, хотя бы такая. Хотя бы там поганенькая гибридная война, которая там позволяет определенную часть ватного... Население с ватными мозгами сплачивать вокруг себя. Там больше никто не сплачивается, но вот эти вот сплачиваются. Оболваненные, зазомбированные, малообразованные, черпающие новости и представления о жизни с первого там, канала ИНТВ. Эти могут. Но если они, допустим, ну, предположим, морской десант, как это говорят там на Западе, в Мариуполь А если по морде получат? А если получит такой отпор, что там мало не покажется что через вереницы гробов оттуда выстроиться, так сказать, в огромную очередь. Тогда чего будет? А если будут поражения военные, тогда чего будет? Поэтому я думаю, что они будут вибрировать вот на уровне, так сказать, на грани фола, стараясь в широкомасштабный конфликт вооруженный не ввязываться. Потому что там у нас уже там все эти генералы, адмиралы, тыловики, прапорщики давно все разворовали. Все тылы, все, я не знаю, ну... У нас же две трети воруются, одна треть в дело идет. Ну, а о чем мы говорим? Ну, и в армии также. А что армия? Армия отражения общества, отражение государства. Чем они воевать-то будут? Если там, даже когда шли операции в Чечне, ну, я, я просто напоминаю, что там постоянно оказывали гуманитарную помощь, потому что то, то, что положено было давать частям, которые там находились на Кавказе, в этой так называемой контртеррористической операции, а по сути войне, они там в голом поле, с голым, с голым задом находились, им ничего не давали там все это разворолось куда-то, шло куда-то непонятно исчезало, как черную дыру вот, я же это помню очень хорошо время, Но ну, а без тылов воевать в чистом поле как-то очень сложно на мой взгляд. Да, я тоже слышал рассказы ветеранов Чечни про то, как приходилось есть собак, да Да я сколько отправлял туда машин, я будучи руководителем там компании, которая в общем-то работала с силовиками, сколько я туда машин этих отправлял ну, мы отправляли коллектив компаний с гуманитарной помощью, с одеялами, с какими-то там э, печками для обогрева. Покупали там все то, что необходимо. Какие-то матрасы, спальные мешки, продукты там длительного хранения и так далее. Я не помню, сколько мы машин мы туда отправили. Ребята просили, те, которые там находились, действительно, мы туда отправляли. это все. Нам что, жалко? Нам не жалко. Мы хотели помогать, чтобы люди в нормальных условиях находились. Вот, но... А что там, тылы ты делаешь? Это, это были 2000-е, наверное, нет, это, ну да, конец 90-х 90 годов, вот там, вторая половина 90-х годов. Ничего не было. Да сейчас такой же. Я там вспоминаю, сколько скандалов в армии, сколько там разворовано, сколько тылов, сколько там продано, сколько. Да там ужас что творится. Про коррумпированные армии, про коррумпированные системы управления. Какую можно, о какой войне можно говорить, серьезной, масштабной? Они там провалятся, есть только это опять. Куча жертв загонять, как пушечное мясо наших солдат, наших младших офицеров туда, превращать их в мишени, превращать их, так сказать, в кровавое месиво. Ну, так можно воевать. Вторая мировая война, так она и проходила. Миллионы солдат, миллион офицеров губили просто так. Ради, государ... ради генеральских наград и званий. Я не думаю, что они способны ввязаться в широкомасштабный, серьезный военный конфликт. Они его проиграют. А может быть, это коллективная хунта, этот коллективный Патрушев обезумели, и они действительно мчатся навстречу своей гибели и ввяжутся все-таки? Ну, э, такой вариант, конечно, тоже может быть, потому что я всегда говорю, ребята, вот давайте так, вот по-честному. Революция, свержение власти, где готовится? К самой власти. Происходит такой момент, когда власть теряет э, чувство адекватности, он не понимает, что происходит со страной, что происходит с народом, насколько там сильные противоречия. У них там работает, может быть, разведка, контрразведка, полицаи, жандармы, каратели и так далее. А все равно происходит революция, свержение. Почему? Значит, власть теряет мозги. Ну, в таком в переносном смысле это слова. Если бы она не теряла мозги, значит, не было бы ни революции, ни переворотов, ни свержений. Правильно? Они вовремя принимали меры, они там где-то отогнули, где-то там либерализовали, где-то пошли на уступки, где-то наоборот как-то чего-то. Ну, то есть, они были ликвидировали причины вот этих непримиримых противоречий, которые приводят к революциям, свержениям и прочим. Раз такое происходит в мире регулярно, революция, свержение, переворот и так далее, говорят о том, что власти свойственно при определенных моментах, особенно, когда они там считают себя небожителями, так сказать, поймавшими бога за бороду, да, вот, они считаются какими-то небожителями, они уже не понимают, что они творят, и в этот момент с ними происходит самое ужасное. Может быть, может быть. Потому что, конечно, назвать иначе как безумными последние, так сказать, там, полгода или там, год действия нашей власти, безумными, вообще невозможно. Это просто вот безумные действия, которые направлены. Ну, уж я извините, за выражение, там обложиться так по самые уши. Вот они сейчас вот. Прям по самые уши. Вот нет более отвратительных режимов сейчас в мире, в общественном мнении, чем российский. Хотя на самом деле там полно в Африке людей, которые там, ну может, не едят друг друга, но там смертоубийство идет по полной программе. А вот отношение к российскому режиму наихудшее. Почему? Ну, потому что они сами подставляют. Взяли, отравили там Навального. Мало того, что отравили, начали над ним издеваться. Вот он показывает, что ФСБ там сформировала группу отравителей. Возвращается в страну. Нет бы сказать, что да ладно, мы как-то перепутали, что-то напутал ты, парень. Да все, приезжай в страну, никаких проблем. Ну, понятно, что ты пострадал где-то там. Мы сочувствуем тебе, мы там разберемся, да. Ну, посиди пока под домашним арестом, потом мы тебя отпустим. Ну, какую-то мягкую меру там как-то показали бы, там. Может, там сто раз предупредили чтобы там не нарушал домашний арест. Нет, они самолетом. Историю разворачивает, весь мир следит там, охреневая, извиняюсь за выражение, за этой операцией, так сказать, по смене курса самолета. Какую-то операцию по задержанию, его начинают там плющить, колбасить, какой-то идиотский суд на пеньках, лавочках в отделении милиции по подзаборном каком-то. Потом э, колония, содержание в тюрьме в особом режиме, по административной статье. Но это вообще маразм. И весь мир просто говорит, что там творится, что они там сошли с ума, что они там выжили, что ли там, они дикие, дикие люди, они диктаторы, они там кровожадные вампиры, о них говорит целый весь мир. Потом они его там в этой колонии плющат, не дают ему спать, там какой-то идиот издал приказ, но я думаю, что этот идиот в Кремле сидит, что ему там восемь раз, раз ночью в морду, извините выражение, в лицо, в глаза нужно светить фонарем, а то Каба не сбежал он. Человек приехал в страну, они его подозревает в побеге. Ну, то есть весь мир-то понимает, что вот это вот... Другие там тихонько у себя там убивают, третируют, сажают, арестовывают. И, и, и что, да мы не знаем, да нет, мы разберемся, конечно. А наши вот так вот в тупую себя полностью подставляет и полностью по самые уши сейчас представили в глазах общественного мнения. Ну, ну вот, это что, адекватная власть? Адекватная? Да нет, конечно, нет, это безумно. В худшие времена так никогда не делал. Даже сталинский режим, был, на что был кровожадный и э, геноцид, организовал советского народа, там фильмы какие-то светлые делал, какие-то там лозунги выдвигал, какие-то там принимал западные комиссии и так далее. То есть они пытались там надуть и обмануть общественное мировое мнение. Да? Вот. Даже там какие-то предпринимали попытки сохранить лицо при, при зверской кровавой вот этой вот. Тирании. А наши-то чего творят? Точно чопнулись. Кстати, о Навальном. Не складывается ли у вас впечатление, что Кремль его решил потихоньку уморить вот так вот, таким образом в лагере? Ну, в сетях заходит, якобы там указание из Кремля, чтобы он пожалел о том, что он не сдох. Ну, я просто цитирую то, что там написано да, я знаю. в сетях, да. Ну, наверное, не дали указания обеспечить, такой такую же искать, чтобы мало не показалось. Вот э, очень отвратительные действия. Все-таки Навальный лидер э, протеста, и ну, в любой даже войне к генералам противника оказывали уважение. Я вот просто напоминаю нашим э, зрителям и слушателям, что даже генерал Карбышев, замученный в концлагере, и там, когда его на морозе обливали холодной водой, если кто помнит нашу историю, генерал Карбышев, он получил кучу предложений от немцев, и э, прекрасной жизни, и хорошие зарплаты, и э, работы по специальности. А он был талантливым еще инженером, помимо того, что он был военным, он был действительно э, выдающийся инженер. То есть к генералам отношение, там, и к командующим было совершенно другое. И, конечно, нельзя так относиться к Алексею Навальному, который, по сути дела, вырос в реального оппонента Путина. Э, да, относиться вот таким жестоким образом, потому что весь мир за этим следит, весь мир требует его освободить. Основание, по которым его бросили в тюрьму, это просто, они не выдержат ни то, никакой критики. За это сажать нужно тех, кто его посадил. Все те, кто организовал его посадку, заслуживают уголовного преследования и наказания уголовного. Вот я абсолютно точно, поверьте мне, я не только там законодатель, да, но я все-таки еще работаю в силовых структурах, я могу вам сказать, что это совершенно точно. Все то, что они совершили против Навального, это абсолютно уголовные преступления, за которые должны отвечать следователи, прокуроры, судьи. И они должны отвечать по уголовным статьям даже сегодня, сегодня действующего российского законодательства. Вот если бы оно обеспечивалось, объективность выполнения российского законодательства, все бы эти судьи, прокуроры, следователи и прочие, они бы все сидели в тюрьме, отбывая свой срок. За искажение, грубейшее искажение нарушения российских правовых норм. Получили бы приличные сроки, там до 8, до 10 лет некоторые. Вот что они натворили. Продолжая тему Навального, не могу вас не спросить. Акция, которая заявлена его командой, полумиллионный митинг, который они до сих пор собирают в сети с указанием местоположения человека. Как вам вообще такая идея? Эта идея много раз обсуждалась в различных наших кругах. Мы считаем, что эта идея имеет перспективу. Но единственное, что вот я бы все-таки ну, не то, что покритиковал, а порекомендовал бы команде Навального. Я понимаю, что, конечно, у них главная задача освободить Алексея. Это задача правильная, и мы ее поддержим. Но все-таки, если бы они чуть шире этот, этот лозунг, чуть шире этот призыв Сделали, я думаю, что гораздо больше бы сегодня уже зарегистрировался, гораздо больше бы людей был готов выйти. Но при всем уважении к Алексею, у нас очень много других политзаключенных, у нас очень много других ключевых кричащих важнейших проблем, важных для людей. И вот я думаю, что там, конечно, нужно освобождать, освобождать Алексея Навального и вообще всех политзаключенных. Но вот я бы, например, подумал бы о лозунге Путина в отставку. Да, или там Путин должен уйти, вот это требование такое, потому что э, кто-то любит Алексея Навального, кто-то не любит, кто-то знает о нем, кто-то оболванет пропагандой, да, то есть мы сокращаем базу э, выхода людей на улицу, э, мирного протеста, подчеркиваю, то есть, никто не призывает к революции, вот, поэтому если бы были более широкие, широкие такие лозунги, а я думаю, что число бы записавшихся и готовых участвовать уже давно перевалило бы за миллион, а может быть еще больше, но, тем не менее, мы имеем э, неплохую сегодня статистику записи на э, выход. Это там уже порядка 400 тысяч, если мне там правильно, я там понимаю, да? Окол, около 400 тысяч. Или, может, даже уже больше записалось. Осталось там набрать 100 тысяч. Я думаю, что будет 100 тысяч и будет 500 тысяч, которые заявили о готовности выйти на э, митинг в какую-то определенную дату. Вот. Ну, вот мы тоже вчера там обсуждали эту тему полагаем, что это конец мая, может быть, под день России, начало июня, так, а, а, вполне реально. То есть она имеет перспективу, такая акция, я бы сказал так. Она, в общем, по идее, правильная. Единственное, что надо сейчас расширять э, э, расширять коалицию, я так сказать, коалиционность вот этих призывов, э, это очень важно, чтобы это не было замкнуто только и исключительно вокруг Алексея Навального, хотя, конечно, он заслуживает поддержки, он пользуется поддержкой, вчера там поликало Невада, там многие расстроились, что 50% считают, что Навального посадили правильно, а 30% осуждают. Ну, просто люди э, неправильно расстроились, потому что, во-первых, это 50%, там, большая часть из этих людей ни на что не влияет, а им все равно они политика не интересуются. А вот то, что 30%, это же 37 миллионов взрослого населения. 37 миллионов людей мыслящих, думающих, обладающих знаниями, участвующих в каких-то там бизнесе и так далее, в научных, в творческой деятельности. Эти люди осуждают и готовы поддержать Алексея Навального. Огромная цифра 37 миллионов. Вот это надо понимать. И она будет расти. Она будет расти по всему, что творят с Алексеем в колонии. Ну, вы знаете, я согласен с вами по поводу расширения лозунгов, требований протестных митингов. Единственное, что я отмечу, что команда Алексея считает, видимо, что вот сужение этой повестки, выдвижение одного лозунга об освобождении Алексея, оно делает более реальным, более исполнимым требование. Хотя я, например, в этом сомневаюсь. Мне кажется, что освобождение Алексея при Путине, оно настолько же исполнимо, насколько отставка Путина. Вот. Примерно настолько же. Поэтому, ну, смотря сколько выйдет. Ну, ну да. ну, вот уверяю, что если в Москве выйдет миллион с лишним человек и потребует отставки Путина, что-то там у них точно поменяется. Потому что в следующий раз может миллион выйти и уже не выйти с улицы. А никто ничего не сделает с этим миллионом, если он будет настроен достаточно решительно. Вот это я не совсем, как бы так сказать, в этом смысле пессимист, что вот нельзя добиться совсем... Ну да, наверное, диктаторы все равно даже могут, как вот показывает пример Белору... Белоруссии, пример Венесуэлы, они не уходят. Но миллион породит, во-первых, подъем. Когда люди увидят, что такие массы людей готовы бороться с режимом, я думаю, что будет серьезнейший подъем, воодушевление будет. И появится достаточно большая прослойка настроенных решительно, то есть противостоять произволу и насилию, которое может последовать со стороны властей. Вот когда протестующие показывают, что они готовы оказать сопротивление произволу вот этому фашистскому насилию страны властей, это э, может поменять ситуацию. Поэтому, это вот, к сожалению, этого не произошло в Беларуси, э, а могло бы произойти, тогда бы у них была бы другая страна. Но это может произойти и в России, потому что мы видим, что сейчас э, начинает потихоньку радикализовываться, может быть, не протест, еще, но лозунги протеста. Они начинают радикализовываться. Я вот смотрю, там все пишут, на мирный не пойдем митинг, на немирный пойдем. Ну, многие такие вот уже да, я тоже встречал такие мнения. Да. да, то есть это говорит о том, что настроение меняется в определенной части населения. И эти настроения я бы рекомендовал Кремлю учесть если они там еще совсем окончательно не потеряли связь с реальностью, да? как там шутки, что Кремлю срочно требуется специалисты по связи с реальностью. Им действительно требуется. Вот поэтому я бы рекомендовал прислушаться к голосу людей, готовых уже к решительным, более решительным действиям. Вы часто говорите о необходимости смычки политического протеста и социального, и вообще о том, что социальный протест настоящий, когда он появится, он может реально смести эту власть. И вот вчера появилась информация о том, что в России в 2020 году упало потребление говядины, причем упало, это, это рекордный показатель за 10 лет. Как вы думаете, о чем это свидетельствует? Да тут не надо на говядину даже ссылаться, потому что и так понятно, что люди стали есть хуже, меньше и реже. И не только есть, но и обуваться, одеваться, ходить в кино, ходить в кафе, ездить на транспорте и так далее. Но мы же это видим, что идет снижение, резкое снижение уровня доходов. Вчера опять рухнул, ну не рухнул, начал падать рубль. Он начал девальвироваться, обесцениваться. Можно, конечно, выдавать зарплату фантиками, но на нее ничего не купишь, на эту зарплату. Ведь что происходит? Вот вы там говорите, а, там, потерпим. что потерпим-то? Если мы все, что едим, носим, обуваем, производится за рубежом за их валюту. А их валюта становится дороже и дороже. Значит, рост цен на товары неизбежен. Значит, если у нас не повышается, а у нас они снижаются, зарплаты, пособия, пенсии и так далее, ну или там какие-то символические, так сказать, там, копейки прибавляют, это означает, что люди станут каждый год, каждый месяц жить хуже, хуже, хуже, хуже и хуже. Вот и все. Это закон природы, закон, вернее, экономики. Если ты ничего не производишь, а мы ничего не производим. Ну, зерно мы производим, сырье. Мы производим вообще сырье. В целом мы производим одно сырье. Мы производим газ, нефть, уголь, который сейчас не покупают. Мы производим лес, мы производим пшеницу, это тоже сырье по большому счету. Мы производим, что там еще производим. Ну, оружие производим, но оно уже покупается только третьими странами. Приличные страны все стараются сокращать покупки оружия нашего. Оно не очень эффективно. Хотя конструкторы до сих пор еще работают, какие-то отдельные образцы оружия довольно удачные. Вот что мы еще там продаем: рыбу, потому что дерево, в да, да. да. Ну, Да, Выгодно продать, особенно, так сказать, неучтенную рыбу, куда-нибудь там, в Корею, в Японии, куда-то еще. Поэтому, ну, особо-то ничего не производим больше. А что производим? Электроэнергию? Ну, электроэнергию производим. Ну, вот ее можно еще экспортировать. Считайте, продукты высокотехнологичный. Я так особо-то не понимаю, чем мы, еще можем, чем мы еще можем гордиться. Вот, поэтому страна, которая э, зависит полностью от мирового продукта, сырьевая страна, она всегда зависит от курса своей национальной валюты по отношению к доллару, к евро, к фунту там, и так далее. Но мы видим, что идет падение. Почему? Значит, экономика разваливается. Значит, она не способна работать. Значит, появились риски для страны такие, кто в нас никто не верит. Инвестиции сокращаются. Сокращаются инвестиции в основные фонды. То есть заводы, фабрики, сооружения, здания, инфраструктуру. То есть идет деградация экономики. Мы это видим. Поэтому люди живут все хуже хуже. И никакого и я хочу заявить, если хочешь, хочет, паспорт, пожалуйста. Улучшение жизни людей при Путине больше не будет. Не ждите. Этого не будет, пока Путин сидит в Кремле. Можно жить, может быть, с трудом сохраняя этот уровень. Но, скорее всего, этот уровень будет падать. У нас у кого растут доходы? Только у миллиардеров путинских. У нас было их 102 штуки, сейчас стало 123 штуки. За один год увеличилось на 21 человек число долларов-миллиардеров. Это все люди свои наши. И еще у всяких ментов, еще у всяких ментов типа полковника Захарченко, у которого нашли там несколько миллиардов дома. Да. Как нет, несколько? Много миллиардов дома? Много миллиардов, да. Несколько? Нет, у него нашли там 150 миллионов долларов. По-моему, в эквиваленте. 150 миллионов долларов, хорошая цифра. Хорошая, на Западе, да. Западе 5-7 поколений предпринимателей зарабатывают такую сумму, а у нас полковник Захарченко, так сказать, за, за годы службу скопил на старость там Чекалин не Чекалин, как Черкасский на, на Че как-то там сотрудник ФСБ произошел его там же у них же соревнования, соцсоревнования кто больше наворует, ЧК или э, МВД, но пока вот говорят, что ФСБ на первом месте МВД немножко проигрывает, где-то они там не дорабатывают, не доворовывают. Вот поэтому, конечно, о чем мы говорим, это только 123 долларов миллиардера официально, а не официально там еще. А сколько там людей, которые там в кубышках держат по 10, по 15, по 30 там, миллионов долларов? Это вообще там, я думаю, что они, как, как любого там губернатора Абыского, любого там чиновника крупного в министерствах обыска, и, там примерно такую сумму или там в активах на Западе обязательно найдешь. Вот, собственно говоря, эти будут жить нормально. А все остальные, ну, допустим, кто, сколько у нас реальных бенефициаров? Ну, предположим, 145 миллионов. Берем 145 миллионов. Ну, где-то 2-3 миллиона люди живут хорошо. Это вот бенефициар режим, это менклатурное чиновничество, придворные бизнесмены, э, люди, которые, так сказать, заносят и получают за это там бюджетные всякие подряды и прочее, прочее. Ну, где-то миллион 2-3. Остальные 142 сосут лапу сказать хуже вот и будут сосать дальше потому что не для них этот строй но ну, может быть там еще вот эти два-три миллиона еще там миллиона полтора а, держит при себе как бы так сказать такой челяди менеджеры всякие там прочее Ну, 140 миллионов точно будут жить в прогулок. вот это надо понимать ну да 5 миллионов наверное, будут как-то там за все за, за счета всех остальных Неплохо существовать, даже многие наращивают свои доходы, но ну, а остальные, значит, объедки с барского стола. Вот так То устроены. есть, вы думаете, что дальше будет падение, да, неуклонно? Я не думаю, я в этом уверен. И я думаю, что любой экономист, который сейчас присоединился к нашим разговору на пальцах, всем доказал, что только падение это все то, что ждет нас впереди. Уж тем более, когда силовики начнут кнутом без пряника управлять страной, там. Там все побегут. У нас же бегство капитала и людей приобрело характер эпидемии национальной. У нас же бегут по 400 тысяч в год уезжало до ковида. Сейчас будет больше. Вынос капитала, вывоз капитала, бегство капитала в районе 75-80-100 миллиардов в год. А раньше был 10-15-20. Тогда... Считалось, что это очень плохой показатель для России, что на 20 миллиардов уходит в год за рубеж. А сейчас 100 уходит, никто внимания не обращает. Все же понимает, что надо спасать кто может. У нас же кошмарное количество бизнесменов, семей, средних бизнесменов уехали, живут за рубежом. Вот я это сейчас вижу. Просто куда они плюнь, везде попадешь в нашего бизнесмена. В любой стране мира. В Турции немерено, в Болгарии немерено. В Германии там по проходу нет. В Англии там огромный диаспор, потому что в Лондоне, по-моему, 250 с лишним тысяч живет только. Во Франции, там, весь юг Франции, так сказать, там русская речь звучит с матом. Вот вся Флорида, там, в Нью-Йорке, там и не, не, просто огромное количество. Куда, куда вот не приедешь, не приедешь, везде наши. Никто не хочет связывать свое будущее с Россией, все боятся, все опасаются, все давно вывели свои капиталы и, и не, деть, детей пристроили в университеты, в школы. Просто это же нормальные люди, которые полезны для России. С предпринимательскими талантами, творческих, классных специалисты, айтишники, все бегут сюда. Вообще тут ну, уже, так сказать, там специальный законодательства сейчас под них принимают здесь в Европе, чтобы дать им возможность стать в онлайн-режиме, чтобы они работали в дистанционном чтобы они там налогов больших не платили. Специально сейчас норма права принимается для этого. То есть кошмарное бегство из России идет сейчас. Это же мы видим, да мы вот разговариваем из разных стран <смех> в эфире. <смех> Я бы и рад, может, вернуться. Да, в там. Некуда, не зачем. Короче, последний на сегодня вопрос. Ну, 21 числа будет послание Путина. Некоторые из его последователей уже называют это каким-то эпохальным посланием. Матвиенко говорит, что это будет послание нового времени и тому подобное. Чего вы ждете от этого послания? Ничего не жду. Путин последние все послания. Это пустая формальность, пустая болтовня. Она приводит только к репрессиям, к лечебным ухудшениям и осложнениям. Что он скажет? Я теперь не до 36 -го года, а до 1136 -го года буду Ну, может, это эпохальное заявление, это считает Матвиенко. Только я хочу ее расстроить. До, до 136 -го года он не доживет точно. Я уверен, что и до 36-го, 20 -36 тоже не доживет. Вот поэтому, ну, как, как политик, как президент не доживет, безусловно. Может, он как человек доживет, пусть живет, мне не жалко. Вот. Но надо понимать, что все вот эти челяди кремлевские придворные, они сейчас будут там выдавать как это, лягушка там дулась с быком, выдавать желаемое за действительное, да, надувать вот это вот, там, как там Какая там, извините заражение к чертовой матери, пахальность Экономика в заднице, международная политика еще глубже, значит, социальная сфера разрушена, медицина не хочу ругаться, где, чего, какие достижения-то? Космос развален, но воронка тоже наполовину развалина. там средний возраст конструкторов, по-моему, 67 лет. О чем мы сейчас говорим? Какие там эпохальные достижения? На 21-м году, на 2022 втором году своего управление проснулся Путин проснется и скажет, "Что, ребят, что же я натворил, давай разворачиваем оглобли. Это было бы пахальным, только он этого не скажет. Или он может сказать, я ухожу, давайте, ребята, вы как-нибудь после меня. Я вот тут натворил ошибок, надеюсь, что вы меня простите за них. Но это могло быть эпохальным. Только это Матвиенке бы очень сильно не понравилось. Если бы он так эпохально выступил. Набнар 1 цепилась бы ему в горло и сказал, ты что, Владимир Владимирович, нас на кого кидаешь? Да, нас сейчас всех порвут, если ты отойдешь в сторону. Вот, поэтому ну, чё, какая эпахальность? Че-чепахальность. Мы сасьера Леона подтвердили, эпохальные соглашения подписали о невыводе оружие в космос, но ну, охренеть можно. Я говорю, а как Гондурас? Как вот в Советском Союзе была там песня. Как там Гантураса, как его там рабочий класс. Вот. Но осталось только вот что-то. Больше ничего не осталось. Может быть, они откроют кубышку и начнут э, кормить население какими-то социальными подачками? Сейчас. Я разговаривал с экономистом, говорю, а чем они будут народ кормить? Они говорят, вот этой кубышкой, совсем, когда совсем хреново будет, когда все потеряют работу, когда все потеряют доходы, всем будут давать по 12-300, там, и сколько? Он вот будут давать по 12 300, пока эта кубышка не закончится. Вот сейчас закончится эпидемия ковида, люди убедятся в том, что нет ни работы, ни денег, ни хрена, ничего такого другого полезного. И пойдут протестовать, им скажут, ребята, все нормально, мы вас поддержим, по 12 300. мы будем вам выдавать на биржах труда, записывайтесь. Ну и какое-то время они продержатся, Если Запад не включит какой-нибудь эмбарго или что-то еще там. А он может. 12 триста рублей, да? Ну, в этот пособие по, по, на выживание. Будут давать на выживание там по 12-300. По крайней мере, мне так говорили к нам, что ну, какие у них рычаги остались? Включить эмиссионный станок раз. Напечатать 3 миллиона, 3 триллиона рублей, примерно 2-2,5, 3 триллиона рублей. Ну, можно. Сильная инфляция не разгонит, но какое-то время можно, так сказать, там продержаться на этом, на эмиссии, на, на печатном станке. Потом начнут с кубышки выдавать там, по 12-300, по 13-300 к этому времени уже, чтобы люди просто не умерли с голоду. Ну вот, собственно говоря, никаких рычагов иных у них нет. А что еще делать? Ничего, не, ничего нет. А если уж нефтяной эмбарго, не дай бог они нарвутся, ну там туши свечи. Там кубышка моментально кончится. Там вообще нечего будет делать. Вот тогда-то. Ну, я надеюсь, что это не произойдет. Я не, не желаю там совсем уж такого хаоса в России. Но это может быть, если они там дальше будут размахивать ядерной булавой. в разных Да, да, мы вчера как раз обсуждали в эфире с Андреем Андреевичем Пианковским о том, что штаты уже заявили о том, что в принципе могут это сделать. Могут, конечно. И там арабы с удовольствием компенсируют все выпадающие поставки российской нефти, российского газа. арабы покомпенсируют там, Ближний Восток, там, Ирак, да кто угодно. В этом проблем. Сейчас проблема как раз в сокращении добычи нефти, чтобы цены поддержать, а не в ресурсах. Ресурсов сейчас больше, чем их можно потреблять. пока, нефтяных, нефтегазовых ресурсов. Поэтому я перспективы не вижу хорошей в России. Хорошей игры у России сейчас нет. Ну, у российского режима. У России-то есть игра хорошая. Сменить власть, построить нормальную цивилизованную страну. А вот у режима нет никакой хорошей игры. Все, что они будут делать, это будут только ухудшать их ситуацию. Да, они, конечно, могут сейчас загнать народ в стойло, они могут разогнать их по щелям, закатать там многих в асфальт, но это ничего не даст. Это только даст более ужасный крах и ужасный конец этого режима. Вот и все. Более жестокий, более кровавый. Вот они должны это тоже понимать. Особенно вот там, ну, ребята, помоложе, там, я имею в виду там. От 30 до 50 лет, кто сейчас участвует во всех этих деяниях, режима, они процентов доживут до своих судов, до судов над, над ними. А они будут эти суды, будет дебольшевизация, будет депутинизация, будет где сталинизация страны, э, либо страны не будет. Но все равно какие-то части, значит, проведут то, что я сказал, и депутинизация, де где большевизация, десталинизация, какие-то отдельные части, которые будут называться там э, российской. Республика там такая-то, Российская Республика такая-то, или там как-то еще, какая-нибудь дальневосточность, Они все это проведут. То есть все равно придется всем, вот тем, кто сейчас творит преступления против народа, им придется отвечать на судах над собой, если доживут до судов. К сожалению, здесь вот я в печальном смысле этого слова. Потому что в России все очень при схлопывании кроваво получается, к сожалению. Но они доживут. Вот они должны думать сегодня уже о том, что они творят. Доживут 100%. Но если уж Пиночета в 90 лет запихнули под трибунал, не пожалели, да? А Пиночет уж не такой кровавый там оказался. И много чего сделал для страны с точки зрения ее экономического подъема. А тут еще экономику развалили, нищету расплодили, там 50 53% народа уже в бедности живет, 53%. 53. Это, Это данный... считается за чертой бедности, да? Не-не, за чертой бедности там 23-25 миллионов. А вот бедные живут, то есть который хватает только на еду и надежду, условно говоря, по-моему, было 53, но сейчас я думаю, что будет больше, под 60-65. Цифра эта будет нарастать. Вот, собственно говоря, итоги э, развития вот этого путинизма, вот этого режима. А он ведет к экономическому краху и к обнищанию всего населения в целом. Поэтому народ молчать не будет. Даже если у разгоне сейчас по щелям заставится молчать, Какое-то время, может, и помолчит, но потом ответ будет жестким. Это я так думаю, моя личная точка зрения. Никому не навязываю. Боюсь оказаться снова правым, потому что все мои печальные прогнозы с 83 -го года сбылись. Вот кто меня хорошо ну что ж, будем да. надеяться на то, что народ проснется быстрее, но все-таки это пробуждение не будет очень кровавым. Большое спасибо за это интервью. С вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал.